Так, модераторы снимаю лично для вас. Смотрите, от третьего лица запускаю. Я посмотрел уже вот эти вот штуки. Я не знаю почему. Я, короче, выбрал настройки, выбрал русский язык. Но охрененно я смотрю, русский язык везде видно. Вообще ничего, просто ничего не изменилось. Как было, все на английском так и осталось. Ну, ладно, не суть. Мы, в принципе, в английском кое-как даже проехаем, поэтому пойдет. Поэтому пойдет. И очень много плюшек я посмотрел То есть, есть Как назовем, не транспорт А плюшки в плане велосипеда а Этот, как он называется Блять, как он называется Не коньки, а эти Да, вы поняли В общем, сейчас все покажу Сейчас все покажу, не Так, тут я так понимаю, мы выбираем зону, куда падаем. Но видите, карта тоже такая обширная. Я бы не сказал, что она меньше, чем в Пабге. По крайней мере, взять тут же, не, ну и Рангеля, конечно, больше. Не знаю. Нормальная карта, нормально. По крайней мере, больше самка точно. Вот, вот об этих плюшках я говорил. Смотрите, есть какая-то летающая херь типа как ля-ля. Ля, и сверху можешь стрелять, как Джаскаус. Есть велик Велик можно использовать Есть Джаст тоже Ну это с Джаст Каус взяли все фишки такие Че тут, че тут Я возьму велик, я возьму велик Щиток, но ну, это ран как Rainbow Six Это что? Ага, типа дрон личный а, Клон Тачку можно соорудить, нихера себе а, блин, я не все успел обозревать Верните Верните Блин Ребят, ну сорян, не все успел показать Как видите, плюшек очень много Идет дождь Напоминаю, графика у меня стоит на максимум Это мой тиммейт а, Гриша, привет Как говорить? На какую букву? На какую букву говорить? Ля А, у меня велик есть Ля, как я могу у меня, по-моему, даже круче, да? Хотя не Мне кажется, он круче, чем я Но Посмотрите, графика реально Классная Типа без пиздежа, просто посмотрите На эту графику И я в эту игру играл вот назад Она еще была настолько сырая, что Вот на велике, когда ты едешь Ля, тачки появились, блин Все, ребят, я, наверное, меняю игру Я, наверное, реально меняю игру Ля, ля. Да все. Зачем мне этот странный пап, когда есть вот такая вот бесплатная игра. Причем посмотрите на графику. Производительность не хромает. У меня постоянные 60 кадров в секунду есть. Ни одной просадочки. Может, конечно, если враг будет рядом со мной, что-то изменится. Но не знаю. Скутеры. Интересно, на скутерах тоже можно кататься? Я так понимаю, здесь вообще на любом транспорте, наверное, можно А нет, это а текстуры Ну ладно, не суть а, Играть можно как от третьего, так и от первого лица Я сейчас выбрал третий, дабы показать вам все плюшки Игрушки Рифма, мой конек Так, давайте полутаемся Коллиматор, ну видите, все как и есть Все как надо Чука, я не знаю, почему он автоматом не ставится В смысле, инвалид, сам ты инвалид а, -а, -а, а где, где перки, перки на оружие Разве они не должны ставиться Калиматор, ой, голограф, он как бы, на него калиматор ставится, если что Они хотят меня наебать, да? Они реально хотят меня наебать Ой, аккусик. акусик, акусик Акусик, ребята, у меня акусик Ой, перезарядка, вот это мне не нравится Когда посередине, когда посередине вот это вот показывает Зачем это сделано? Хельмет, Шлем. Ну, я думаю, это точно такой же. Шилы на мыло поменял. А, тиммейта мы видим отчетливо, хорошо. Это тоже плюсик такой. Анимка мне нравится. Анимка очень хорошая. То есть, челеньки, плечиками шевелит как надо. Мне это больше напоминает как Дейзи. Что-то связано с Дейзи. По перкам я еще не знаю. По-моему, они автоматически сами не ставятся на оружие. А так все, в принципе, то же самое Вот смотрите, флешка, дымовушка С патронами, я думаю, мы разберемся Вот коллиматор уже поставился на коллаж Это мне нравится Это хорошо Я так понимаю, коллаж здесь на семерках Ну, то есть, ничего не изменилось Все как пабье О, джип, интересно, в него можно сесть? Вот зоны показывают. Почему-то Сейчас вот пойдет синяя зона Что это значит? Ой, я что-то слышал что-то слышал ребят блин ну сами детали сами дома мне очень нравится реально сравните пабы да где пустые комнаты где кое-как построены текстурки и сравните здесь объекты и учитывая что папка у меня реально бывает подвисает это же игрушка мне вообще не виснет то есть мне кажется тут свободно даже 100 fps есть может, я, конечно, преувеличиваю Что это было? Интересно, от первого лица можно переключаться в этом режиме? Наверное, нет Может, и можно Так, ну оружие выбирается на X На C пригинается на... А как ложится? На Z Точно так же, да? В принципе, да, ничего не изменилось Даже новые пушки, посмотрите, есть Это какой-то ППшник Сюда поставить? Нет, это на ППшку получается ну, я, в принципе, готов Броня у меня есть, шлем у меня есть Давайте сделаем первый кил. Блядь, напугал, сука Че ты делаешь-то, ёб твою мать, а? Я не понимаю, для чего синяя зона А, уеду от тебя Уеду от тебя, дорогой милый Вот еще джипик, гляньте Только они как будто для детей сделаны Посмотрите на эти джипики знаете, вот это, как дети катаются на таких Ну че это за транспорт? Серьезно, для кого это делалось? реально для детей Ладно, давайте поедем куда-нибудь в зону Все-таки я хочу сразиться 50 человек на карте присутствуют Вот я сначала не посмотрел их Так и было 50 или? А нет, скорее всего соточка была А че, он пытается мне догнать, да? Вот это мне еще интересует взрывы. Какие-то взрывы есть на карте. Давай, давай, давай. Я должен найти врага. 47 человек. В любом случае, где-то кто-то да, рядом должен быть. Я до... О, слышу. Я надеюсь, это не мой тиммейт стрелял. Слышу еще одного. Ой, двое. Рилли, Рилли, троих. Рилли. Четверь, Мать твою за душу. Четверых. Ебано в рот. Четверых четверых людей с первого раза, с первой катки. Я сука, чемпион. Я чемпион Братан, дай поздравь меня, братан Братан, как тут анимки делаются? Блю. Я читер Я читер Я читер Да, я читер угу. Так, здесь в свободном доступе есть а, Как он называется? Гроза, гроза Бля Сипозь Че творю, а? Не, ну реально, че творю А че ты лутаешься? Ты лучше помогал мне ты хер знает где ходишь Так, прицел Меняется на В Вот, вот так А он, наверное, подумал Ебать, мне нуб как всегда попался Сейчас вытягивать его Вот это так не люблю, так не люблю А тут я такой хоп Хоп И расстреливаю всех Вообще, да, не, нежданчик просто, неожиданно Понимаю, конечно Ну, быть это такое Сейчас только полекаюсь Потому что, по-моему, они немножко мне настреляли Блядь, ребят, я хочу эту игру играть Реально хочу Просто четверых Четверых Четвертый, конечно, тупой оказался Ля-ля-ля Тут даже видно по По огню Я еду к ним Давайте на велике к ним подъедем Бля, эпика Бля Просто экшен Здесь реально можно снимать контент Особенно, если играешь с друзьями Ну, бля, не знаю Мне, мне нравится, уже нравится уже нравится. Ля. Так. Так, допустим. А, он был еще не убит его. Бля, не! Братан, братан, выручай, братан, я, я все сделаю. Только выручай. Бля, как здесь красивая нимка, не, не то что в пабе. Здесь красивее анимка, реально. Ты будешь меня поднимать? О, пес лысый. Бля, ну либо подыми, либо запушь его. Черт. Бля, дошло наконец-то. по он сейчас будет стрелять. Бля, оружия нет, оружия нет. Не, ну тема. Это тема. Hi. Hi. Так, здесь же лекаться, да, надо? Так, нам подъехали. Есть! Ляпаша вантап мочит вообще. Я, конечно, не вантап, я скорее зажим, но по крайней мере, килы я делаю. По крайней мере, сейчас ног будет Спасибо. пытался прийти сюда, чтобы о Подписывайся come, come, come, на мой... кам кам о Мой однако... а окей. Uh, okay. Так, третий шлем. Это говно ну, какой-то, не знаю зачем. У меня по патронам все плохо. Не знаю, что делать. Что делать? Мне нужны семерки. А мне их вообще практически нету. На чем поиграть? Блин, ну вот это я раздаю. Просто с первой катки, ребят. Вы видели? Игрушка вообще топ. Все, я не знаю. Я буду ее, наверное, обозревать. Я буду в нее играть точно. Давайте с Эммочкой, наверное, поиграем. Сейчас я поставлю вот так вот сделаю. Два прицельчика. И возьмем... Так, мне нужен рюкзак. Что-то у меня... А, дымов много, да? Дымов у меня много, поэтому сделаем так. Так, так, так. К нам едут, к нам едут. <сёк> <сёк> Девочка! Девочка, куда ж ты мчишься, а, дорогая? Куда ж ты мчишься, детка? Конечно, 11 хаешки. 11 хаешка что же так стоп стоп стоп вот другое дело не что одиночные да по-моему стоят там блин тип наверно просто с меня в ахере он просто наверно с ума сходит думает брат брат ты достался мне от бога ты лучший тиммейт которого я видел он сто процентов так думает я вам говорю да глушак нет, это не глушак А, старать э, Девятки я выкидываю В принципе, полуто у меня все есть Я готов воевать Я беру машинку, бибику И погнали, Погнали А, ты на своей? Окей, окей, братан Давай топчик возьмем Давай топчик прям для моих модераторов Чтобы я показал всю сущность данной игрушки Все плюшки Я еще хочу поиграть от первого лица От третьего вообще изи Просто изи мне легче здесь убивать, нежели в лайте Такое впечатление, как будто здесь все новички Ну, на 100% можно сказать, что здесь ботов нету Здесь ботов нету Здесь он для игроки Просто что есть очень много слабеньких Ну, это дело такое Давайте сюда вниз немножко проедем Блин, вообще никого нету, ч за бред, а? Хоть писал, а То хоть квадраты писала, где кто-то находится. Вот, вижу челика. Ля. Блин, ну это Это жесть. Охренеть. Я просто как будто новую игру какую-то играю, которую вот недавно только выпустили. Серьезно, вы только посмотрите на баллистику игры, на стрельбу... Это... А, на ну, баллистика, по сути, это и есть стрельба. На графику, окей. Вообще не попадаю. Блин, хорош, хорош Это мы сколько уже убили? Ёб твою мать 9 человек убил, ёб твою мать 8, 8. 9 только что мой тиммейт Нокнул и добил А вот этот шлем Дарт Вейдера, Вообще нечто Ребят, чтобы вы понимали, у меня сейчас нет скинов Но в этой игре их множество Миллион просто Поэтому пробуйте Обязательно пробуйте устанавливайте данную игрушку я думаю на в нее играет не так много человек как бы можно можно заменить лайт. данной игрушкой не знаю может некоторые из вас не захотят ну но... мне понравилось так это компенс А это пламегасы так понимаю Ой. игрушка топ игрушка топ я бы с удовольствием, допустим, не провел целый день Так, автострельба на Б, Сингл одиночные Я думаю, с английским у всех все в порядке И не обязательно кто играет в лайт Не обязательно тем нужен русский язык И мне, допустим, никакого труда не составляет uh, Понять, что где написано Абсолютно все понятно Хотя я английский ну, не владею, скажем так, да, на все, 100%. Братан, поехали, поехали. что делает, Ляшу делает, а. Ты посмотри, что делает, а. Выброжуля, брожуля, вы Так, так, поехали, поехали, поехали. А как он так долго летит? Там разве не нужен какой-то разгон, может, не, ничего такого. И еще мне не понравилось, что я выбираю сквад, а мы идем в дуо. То есть я не видел, что два человека ливнули. Почему-то такого не было. Довольно-таки удивительно. Я так понимаю, хп мне сильно, да, уменьшает? А, я сдох. Ну окей, окей. По крайней мере, я показал вам, модераторам, что игрушка хорошая, что есть смысл в нее играть и так далее. Все, спасибо за внимание, э -э, смотрите ролик и думайте.